Полиция пакистанской провинции Хайбер Пахтунхва объявила в розыск фальшивого целителя, по совету которого беременная женщина вбила в свою голову половину гвоздя в надежде, что такой способ позволит ей родить мальчика. В результате пострадавшую доставили в больницу с кровотечением. Гвоздь глубоко проник в череп, женщина потеряла сознание. Ее родственники пытались достать его самостоятельно дома, но не смогли. Уже в больнице врачи провели операцию и успешно извлекли предмет. Как позже объяснили сотрудники больницы, у этой женщины уже есть три дочки, и муж угрожал бросить ее, если она родит еще одну.